После появления на свет первого малыша любая мамочка испытывает чувство растерянности. Приходится в сжатые сроки осваивать множество совершенно новых для себя навыков. Часто серьезные сложности возникают с налаживанием грудного кормления, но все они решаемы. Мы расскажем о том, как наладить кормление и обеспечить себе и малышу спокойную жизнь после выписки из дома. С чего начать? Первое, что нужно запомнить – молоко не приходит сразу же после рода. Первые пару дней из груди выделяется только молозиво. Запас питательных веществ в желудке новорожденного позволяет ему существовать вообще без еды более суток после рода, а почки позволяют усвоить не более 3-5 мл пищи единовременно. Так что капель молозива малышу вполне достаточно. Тем не менее обязательно попросите приложить малыша к груди уже в родзале. Это простимулирует рефлексы крохи и выработку гормонов у мамочки, которые отвечает за сокращение матки и восстановление послеродовой деятельности. Даже если первое время малыш не проявляет интереса к груди или по каким-то причинам ест из бутылочки, сцеживайте молоко руками или молоко отсосом и кормите ребенка грудным молоком. Со временем малыш начнет брать грудь, и благодаря сцеживанию молока будет в достатке. Не лишним будет пригласить консультанта по грудному скармливанию. Он обучит различным техникам кормления, научит бороться за стоями молока и, что не менее важно, успокоит психологически. Мама и малыш дома. Первые два месяца кормите малыша по требованию, даже если вы сторонница жесткого режима. Новорожденный малыш только познает мир и очень рассчитывает на маму которая в любых ситуациях способна успокоить его самым естественным способом – приложив груди. Первые 2-3 месяца лактации следите за питанием. Лучше всего придерживаться сбалансированной диеты, исключив все жареное, излишне жирное и аллергенное. Позже в желудке малыша сформируется необходимая микрофлора, и можно будет перейти на привычное для себя питание. Будьте готовы к молочным кризам во время которых уменьшается количество грудного молока. Первый криз обычно наступает на третьем месяце лактации, второй – на седьмом-восьмом месяце. Продолжайте кормить малыша в обычном режиме. Пейте больше жидкости и травяные чаи, стимулируйте лактацию. Криз не продлится более 2-3 дней. Позаботьтесь о груди. Важно позаботиться и о состоянии своей груди. Обязательно подберите удобное белье. Грудь постоянно изменяет форму, то наливаясь молоком, то опустошаясь. Чтобы сохранить красивую форму груди, нужен специально поддерживающий бюстгальтер с эластичными чашками и удобным широкими лямками. Поддерживайте в тонусе кожу груди. Это поможет снизить риск возникновения растяжек и трещин соска. Ежедневно принимайте контрастный душ или делайте обливание груди теплой и холодной водой по очереди. Массируйте грудь и соски махровым полотенцем. Маме на заметку. Если крошку мучают колики, положите его на спинку и ладонью гладьте животик вокруг пупка по часовой стрелке. Затем подтяните левое колено к локтю правой руки, после правое колено к локтю левой руки. Лишние газики при этом легко выйдут. Кормить малыша лучше не перед сном, а сразу после сна. Это позволит ему бодрствовать в хорошем расположении духа, и он не будет связывать момент засыпания с сосанием. Во время нахождения в утробе малыша постоянно окружали различные звуки, поэтому засыпать в абсолютной тишине ему сложно. Используйте белый шум, тихий разговор, работающий вентилятор, звук клавиатуры компьютера. Надеюсь, видео было вам полезным. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.